我们来瞭解一下黄色我们开始从红色我们很多的朋友看起来整个皮肤特别的暗黄没有光泽看起来就像休息不好就属于一种病态的颜色这种黄色它代表着我们脏气的脾胃功能下降 если у человека а, темный цвет кожи, темно-желтый, такое ощущение, что человек плохо отдохнул, нету естественного блеска а, а, кожи, это означает, что, скорее всего, возможны проблемы а, с пищеварительной системой, конкретно с желудком и селезенкой. Суще, uh, разные, разные могут быть моменты, связанные с пищеварительной системой. Это все индивидуально, но самые распространенные это запоры, либо наоборот, диареи, Это ощущение тяжести в желудке, в животе после еды. Это какой-то дискомфорт, связанный с областью uh, желудка. Если у человека более белый цвет лица, значит, что у него возможны проблемы с легкими. А белый либо бледный цвет лица, когда ощущение, что у человека мало крови, да, что а, он без сил совершенно в таком... Uh, упадки, да, состояния, это означает, что с дыхательной системой какие-то есть нарушения. <эн> uh -huh. Uh -huh. Uh, в таком случае uh, у людей часто наблюдается нехватка воздуха, сдавленность в груди, Uh, Все, что связано с нашим процессом дыхания, может вызывать uh, затруднения. Uh, могут быть uh, хронические заболевания, связанные с областью носа, насморк, гаймориты, также болезни горла, uh, дискомфортное ощущение в горле, либо может опускаться болезнь ниже до бронков легких. Давайте следующий цвет разберем красный. 啊, часто бывает, что у человека... Uh, склонность кожи более красному цвету, особенно на вот этих и вот этих местах uh, проявлен купероз. То есть um, мы видим красные капилляры на поверхности кожи. А также, если купероз проявляется в области переносицы, в области крыльев носа, это говорит, что у человека проблемы сердечно-сосудистой системой. <таспространённое> а самое распространенное это, конечно же, повышенное давление. А может быть, аритмия, может быть, ускоренное сердцебиение. 甚至嚴重的话, Также могут быть болезненные ощущения в области сердца. 那种瘀青还没好, следующий цвет это как раз таки можно его назвать синюшный, либо фиолетовый. Такой цвет, который бывает после удара, когда формируется синяк. <говорит> а, это говорит о том, что проблемы могут быть с печенью и желчным пузырем. Воспалительные процессы в печени... Это могут быть даже гепатиты, также это воспалительные процессы желчного пузыря, что означает холецистит. Uh -huh. uh, и вы можете сами определить очень легко, если у вас проблемы с печенью либо желчным пузырем, посмотрев на свои глаза и понаблюдав за ощущениями, если часто ощущение сухости глаз режущие ощущения в глазах, это значит, что с печенью или желчным пузырем какие-то проблемы. Это они, эти органы, скажем так, они напрямую связаны. А также ощущение жажды, может быть, сухость во рту, и э, такое понятие как раздраженность, когда мы думаем о чем-то, обмысливаем что-то, да, и не можем остановиться в этом процессе. А кто-то может э, думает, а что же означает черный цвет, да, либо серый, когда ощущение, что человек не вымыл лицо, он хорошо. А здесь будьте аккуратны, потому что это означает проблемы с почками. Если более серый цвет лица, а также если есть темные круги под глазами, а также а, круги под глазами более фиолетового цвета, либо красного, это говорит о том, что с почками возможны проблемы, возможны а также проблемы с uh, мочевыводительной системой могут беспокоить боли в пояснице, в спине, ну больше это относится к низу спины потому да, сейчас наверняка каждый понял про себя. Если нет, то возьмите зеркало и посмотрите, какая у него кожа, какому больше цвету кожа именно у вас. Да, либо она нормального цвета. Это основа, это база, по которой мы делаем диагностику. И сейчас мы более детально, больше углубимся в подробности. 所以说, 屏幕前, 嗯, 呃, пододвигайтесь ближе к экрану, телефон поднесите ближе, чтобы вам было видно. Сейчас я буду показывать. Сейчас мы посмотрим на рефлекторные зоны на нашем лице. Uh, смотрите, сейчас на экране у вас 是的. есть картинки uh, внутренних органов. Если вам не видно ничего страшного, я сейчас буду детально рассказывать о каждой из них. То есть несколько областей от верха до низа лица. И uh. мы а мы делим лоб на три части Верхняя часть, серединная и нижняя И верхняя часть лба отвечает непосредственно за наше лицо Серединная часть лба отвечает за горло 好, область между бровями отвечает за дыхательную систему. Там легкие нарисованы. Вам должно быть видно. Область между глаз, там где переносится, начинается, отвечает за состояние сердца. 好,以我们面部,鼻头,中心点为我们脖子的反射区 чуть ниже, область середины носа отвечает за селезенку 以我们鼻头,底部,人中穴的位置为我们膀胱和身体系统的反射区 老师,你没说了这个,什么? 对,这个地方 Чикатифан Смотрите, вот здесь не область селезенки, а область печени и желчного пузыря середина носа. Затем кончик носа это селезенка. А под носом, над губами, над верхней губой, у нас область репродуктивной системы и мочевого пузыря. Но как же по этим областям понять, здоровы ли эти органы, или с ними что-то не так? А сейчас считается, что самым, самой распространенной болезнью является болезнь системы сердечно-сосудистой. Да, разные заболевания есть, но все они связаны именно с ней. И смертность от этих заболеваний самая высокая. 我们有很多朋友经常会觉得头晕头痛甚至恶心腿麻但是我们去医院检查的时候通过检查是发现不出来的为什么呢当我们心脏的这个冠状动脉堵塞三分之一甚至三分之二的时候医生做任何的检查他是检查不出来的现在有很多人感到不舒服的感觉例如 Боль в области головы, как головокружение, онемение конечностей, может быть, пальцев, рук, либо даже области нижних конечностей, такой постоянный дискомфорт, но это еще не заболевание. Просто человек чувствует себя уставшим, да, не очень комфортно. Если мы идем в больницу, то никакой болезни не диагностируют, потому что когда наши сосуды забиты, на одну треть, либо даже на две трети, то ,呃, невозможно ,呃, считать по диагностике, что действительно сосуды настолько забиты. Только когда сосуды уже почти полностью забиты, как минимум больше 70%, тогда только врач может продиагностировать и увидеть это. И только тогда назначить какое-либо лечение, но, к сожалению, оно уже не максимально эффективно. Ну и no, сегодня я научу вас как по состоянию лица, как по наличию тех или иных проявлений, по морщинам в определенных местах определить, если у вас начальная стадия... Э, Сердечно-сосудистые заболевания. Если у вас забиты сосуды. как раз давайте посмотрим эту область, которая за это отвечает. а вот эта область, то есть верхняя часть лба。 心里压力过大, Если в этой области есть какие-либо высыпания 呃, прыщи, угри так, и так далее, это может говорить о том, что есть проблема. Также 呃, у человека может быть одновременно нарушен сон. Uh, он плохо спит, плохо отдыхает, у него, uh, возможно, ускорен, ускоренное сердцебиение. Все это говорит о том, что здесь есть проблема. Если в нижней части верхней половины лба, то есть примерно вот здесь, есть черные точки, черные высыпания, это говорит о том, что функциональность сердца понижена, что здесь на это нужно обратить внимание. Uh, давайте сейчас непосредственно еще посмотрим область сердца. Посмотрите на область переносицы, область между глазами. Если у вас в этой области есть горизонтальные морщинки, это говорит о том, что есть проблемы с сердцем. Если нужно убедиться, что... Есть проблема, что в коронарных артериях есть забитости, то нужно посмотреть на ухо и посмотреть, если здесь э, морщинки, такие полосочки. Uh, это может говорить если это все есть это может говорить о том что недостаточно кров кровоснабжение недостаточно кровью получает сердце и это влияет на uh, его uh, ухудшение его работы и еще один способ для того, чтобы удостовериться, это состояние языка. Если на языке есть глубокие продольные морщины, которые вертикально располагаются, это будет говорить о том, все эти три фактора, если сложить вместе, это будет говорить о том, что проблема точно существует. Нужно на это обратить внимание, нужно сделать профилактические меры для очистки сосудов, для того, чтобы сосуды и кровь по ним двигалась беспрепятственно и чтобы это в будущем не привело к серьезным заболеваниям также бывает на лице много красных точек такое чувство что человека мошки покусали много-много красных высыпаний это будет говорить о том что также Проблема сердечно-сосудистой системы. Uh -huh. Если мы uh, хотим узнать состояние uh, сосудов мозга, состояние его непосредственно, то нужно переместиться в зону между бровями. Часто у людей бывают здесь две вертикальные морщины, очень глубокие. Да. 呃, также бывает это место, 呃, помимо того, что есть морщины, а это место еще и покрасневшее. Это говорит о том, что сердечно-сосудистая система страдает, что есть проблемы либо с сердцем, либо с сосудами, uh, головой при этом у человека плохой сон, ему может сниться много снов. Это влияет на качество сна, что человек плохо отдыхает, не высыпается. Он в течение дня обдумывает, обмысливает какие-то ситуации, то есть чувствует себя беспокойно. Также, если область носа красная, если наблюдается купероз, также говорит о том, что повышенное давление, скорее всего. 呃, из всего вышесказанного мы можем сделать вывод. 呃, человек, у которого все выше перечисленные симптомы на лице, либо некоторые из них, он чаще всего находится в радостном положении, расположении духа. При этом, человек любит есть э, горькую пищу. Потому что таким людям необходимо горечь восполнять в своем организме. Э, покрасневшее лицо и наличие купероза свидетельствует о повышенном давлении и проблемах сердечно-сосудистой системы. А если цвет от красного переходит более в бордовый, более насыщенный цвет, это говорит о том, это больше, в большей степени говорит о том, что проблема существует, и нужно срочно идти делать диагностику, проходить эм, проверку, если вы этого еще не делали. <соединяющие> Кто-то, возможно, сейчас понял, что это его проблема, и думает, как же ему быть в этой ситуации. 大家不用担心我们针对于心脑血管并发的一些问题我们搭配出了一个非常科学的配套的产品接下来我可以把配套的产品告诉大家我们再继续讲下一个分区你以后讲什么现在继续往下讲讲完产品 Uh -huh. uh, поэтому я вам расскажу, какую продукцию нужно применять для того, чтобы улучшить ситуацию, сделать профилактику, либо уже бороться с существующими проблемами. Uh, сюда входит, uh, при каких заболеваниях да, это будет эффективно. Это коронарное заболевание uh, сердца, это повышенное давление, Это последствия после случаев заболевания такого, которое называется у нас... Так, сейчас скажу... Когда паралич одной стороны тела происходит, когда есть венозное расширение вен, когда повышено содержание жиров, липидов в кровеносной системе, когда есть атеросклероз сосудов организма, в этих всех ситуациях можно применять следующую схему применения продукции. Uh -huh. сейчас я скажу, как именно в течение дня и какую продукцию нужно пить. Сейчас постарайтесь записать хорошо, чтобы после эфира не было вопросов, еще раз повторить, чтобы мы не возвращались к этому. Стараемся достаточно медленно это сделать. И, скорее всего, после этого эфира такую информацию вряд ли где будут выставлять, поэтому будьте внимательны сейчас. 早上血清風两粒, 零子两粒, uh, утром uh, выпиваете две капсулы «суэчинфу». Две капсулы линжи и две капсулы кальция хайдзаугай. Затем днем добавляете еще две капсулы кальция и один флакон эликсира феникс вечером повторяйте все то же самое то что и утром две капсулы се две капсулы линджи и две капсулы кальция и как минимум такой курс нужно пропить в течение трех месяцев, потому что нужен процесс, в течение которого происходит влияние на наш организм. Это не бывает очень быстро, так как болезни формировались в течение долгого периода времени. Сейчас нам нужен какой-то период времени, чтобы восстановить состояние. Поэтому э, и бывают бывает вопросы после э, полмесяца, месяца э, питья продукции о том, что нет результата, ничего не чувствую. Да, так бывает, потому что нужно дольше пропить, чтобы получить результат. Далее переходим к следующей области, области а, печени. 啊, эта область находится вот здесь, то есть от бровей мы двигаемся в стороны, и вот эта зона лба отвечает за печень. 因为肝主名不 у людей с проблемами печени видоизменяются глаза каким образом белки начинают желтеть взгляд становится как будто бы замутненным то есть ясность в глазах пропадает это все говорит что есть какие-то проблемы 嗯, 呃, функциональность печени в таком случае это может быть не заболевание еще, но ее функциональность снижается 纹, 啊, Также 呃, на ногтях появляется продольные полоски, продольные углубления, то есть неровность ногтя. Допгода, for for for. А также в области рук у нас может äh, появля появляться близкие, близко расположенные поверхности кожи вены, то есть вены, которые äh, очень сильно видно. Анти-суанде. Это все говорит о том, что человек, скорее всего, будет склонен к тому, что он будет любить есть кислые продукты. У него характер будет достаточно раздражительный, у него будет проявляться нетерпимость. 啊, также говорят, что это нехватка кальция в организме. Если мы смотрим на эти области, также на область средины носа, и здесь видим 呃, пигментные пятна также если на области точки таян область песков есть пигментные пятна тогда очень часто может развиваться ожирение печени либо цироз печени 发黄, 脸色发黄, 这种, 啊, также 啊, снижена функциональность печени, может быть диагностирована по более желтому цвету лица, 啊, будет опухлость области глаз, 啊, глаза будут, 嗯, белки глаз более желтого цвета, также пигментные пятна, в области щек. Также это может быть признаком э, развивающегося геп гепатита Б. Следующая область э, пу -пу -да -э. B. Э, Следующая область, к которой мы перейдем, это область желчного пузыря. И после этого уже рассмотрим продукцию, которую для двух этих органов нужно пить. А желчный пузырь у нас находится вот здесь, то есть посередине носа и спускаемся вниз по сторонам. Если э, в этой э, области есть купероз, если мы наблюдаем высыпание, какие-то прыщи, э, если э, чувство сухости во рту человека есть. Если в этой области есть пигментные пятна, также пигментация, это будет говорить о том, что э, проявляется либо развивается холецистит. You yourself, а также может быть возможность наличия э, камней в желчном пузыре. Есть один еще способ, как э, диагностировать это. А мы берем правую руку и ставим с правой стороны под ребрами. С вами зеркально делаю. 这样, 平放, 嗯哼, хорошо так прижали руку к этой области. 我们右手的话呢, Uh -huh. а другой рукой мы uh, начинаем кулаком легко постукивать легонько сзади uh, на ту же область да? то есть зеркально uh, одна и та же область только спереди и сзади uh, и возможно здесь будут болевые ощущения 如果说, 胆囊问题, 出现代谢不好的话, если в этой области есть болевые ощущения, то, скорее всего, есть воспалительные процессы в желчном пузыре и, скорее всего, эти люди полные. Чаще всего это развивается у людей с излишним весом. А сейчас расскажу вам если у вас есть такая проблема либо склонность к такой, появлению такой проблемы, какую продукцию лучше всего применять. То есть, если есть воспалительные процессы в печени, воспалительные процессы в желчном пузыре, то есть гепатит, холецистит, если есть камни в желчном пузыре, то мы применяем следующую продукцию. 那么, 早上, 三千口福耶一支, Утром 啊, мы применяем 啊, эликсир санцин, один флакон и две капсулы линжи. 三宝福耶一支, 中国, 三宝福耶一支, 啊, днем применяем 啊, также эликсир санцин и две капсулы линжи. 晚上, 名字两粒, 全天六味茶, и вечером 呃, снова капсулы Линджи. 啊, линджи Шилянли Тоже две капсулы. И в течение дня желательно 呃, пить как можно больше чая Лювей. Uh -huh. И, как вы увидели, информации, связанной с диагностикой лица и определением своего состояния, достаточно много. Поэтому в, одно, в один эфир мы не можем уложиться. Поэтому остальные области, остальные эм, органы мы разберем на следующем нашем включении. А, учитесь больше, а, узнавайте новые информации. А те люди, которые уже прослушали информацию по диагностике спине, спины, по диагностике а, ладонь, а, не ладони, а языка, и теперь узнают информацию по диагностике лица, вы сможете соотносить всю эту информацию и более а, правильно и точно а, определять свое состояние, состояние своих близких, либо ваших клиентов. ,对你 Также у нас есть много помощников. Это плакаты, это печатные материалы. Uh, которыми можно пользоваться для запоминания материала, которые могут помогать нам в процессе диагностики, uh, которые в итоге помогают нам быть более здоровыми и также помогают в нашей работе. Также напомню вам о, о одной книге, очень важной, это «100 вопросов, 100 ответов по биоэнергомассажеру». Здесь очень интересная информация есть, обратите на, на нее внимание, если у вас нет такой книги, то обязательно приобретайте, тем более, если у вас есть биоэнергомассажер. Ну а мы, конечно же, будем продолжать эфиры, будем продолжать с вами общаться на тему здоровья и uh, пытаться донести как можно больше эффективной нужной информации мы вам всем желаем здоровья, и в этот осенний период следите за своим состоянием, берегите себя, берегите своих близких, утепляйтесь, пейте продукцию компании всем и мы с вами прощаемся. До встречи на следующих наших занятиях.